Талька, мы дошли до Талька. Слушай, а куда дорога дальше ведет? До этого пика? Наверное. А тут нам что делать? Искать твой рюкзак. М -м, логично. А, ну царский трон для тех, кто дошел. Ну или просто колодец, в суп попить. Да, что там он неглубокий. совсем четко. Еще рука такая вываливает меня вниз. Овер какой-то километр. Сейчас уставшие, бабка. лесота эти знаки везде зеленая зона Осталось еще чего-то Мы профигачили машину Еще одну Еще одну? Какая по счету? Какая-то Идем дальше Махом пролетела, вроде так неплохо прошлась по телу искусали. А ну конечно, комары. Сколько мы уже прошли? мало. Ну, километра два от Ну, может, три максимум. А там еще дорожка, ведущая в неизвестность. Ты муху убил. Спустя какой-то там километр мы нашли обычную речку. Обычную чистую речку. Скорее всего, еще можем даже сегодня. Заснуть. Бедные люди, сколько им еще идти? Лиза, мы можем сейчас, сюда сегодня-завтра прийти и забить других локов. Зачем? А потом скалы прикольные вода и вода в воде. Ира! Надо идти легко и просто. Да? Ты не так. будешь в догоны? В туалетку. Я мой берли метод. Кто? <сёвка> а, ладно, а просто его найти в ВК. Mm. Нет. не могу, у меня ликто. Усыпи. Ну, так и что, как найти-то? Кирилл Татарников. Кирилл Татарников. Кирилл Блин, у меня с тобой скоро это... Вернется скоро это... Ладно. А, а никто свой... Этот... А? Нет. Это сложнее будет. Лиз, а? знаешь, в такие бочки, да. стреляешь, они подлетают. А да, <смех> <смех> опасно. <смех> а Рома, ты смотри, улети <смех> сейчас, Рома, тоже будет. Сейчас хватит, а Там памяти <смех> много. Ну, Дождались. <смех> <смех> <contrarianism> <смех> <же>, <смех> <смех> Теперь будем как мусор, но зато не уставшие. Просто людей, блин, как мусор будет. Лиса, а как тут возить? Конфортабельный ну, автобус? А? а? Вот, вот я тоже смотрю спущенное прям так. И сильно спущенное. А ну, ну, все, все таки тоже, знаешь, дорога не самая лучшая. Не, ну, когда, когда бы два спустила, что он пошёл, вот, не видел, что спустило. Может, еще не доедем. Не доедем, да? О, такса, такса, такса. Да? Вот. А, нет, не такса, -со, но с собачками. Ну, чё, чё? людей. Людей, людей, людей. собачек. Мне кажется, есть. А я не, не знаю. Я на, я на них только ездил. Сверху, как говорится. А, оплата уже там, когда приедет? У нас хоть переправа бесплатная вышла. Ну, бесплатно сюда доехали над своих двоих. Дошли. А? Дошли. Ну, пешком. пешком доехали. Я знаю. А? Кирилл, иди поднимай рюкзак, Бесплатно. Бесплатно. Бесплатно. Бесплатно. Бесплатно. Бесплатно. Да, зум, конечно. Есть, да. А зачем? Лиц Нет. Собачка. Лиза, как у вас впечатление? Не пешком. О, какая умная вещь. Все, вот закинул. Стабилизация есть? Нет. Просто надо плавно. Просто надо. Главное не уронить. Это, Это маленькая камера. Лиз, как, как тебе? Русские горки. Нормально. Новые препятствия. Да, я знаю. Сейчас вообще не время будет скрипить. Ну, да. Да, фишка <решил> <Падает солено. решил> я передумала, пошли пешком <решил> Вы точно передумали? <решил> Остановок просто, тут нет я, я просто сейчас ощущение, что вот мы упадем А я тебе что <решил> говорю про это место? Так я же говорю русские горки. О! Знаешь, как выиграть? За Пас военную, венную, за, если за мы перевернемся. Ну тогда мы не выживем, честно. <смех> так это понятно, я Да, спуск только не полез. От Лавина Да, как люди, конечно А, люди, конечно. <связывая> а на машине тут еще забахнет а ты, ты, ты, ты, ты прикинь, если мы тут на большой С огромной подвеской, знаешь, как шатает на мелкой? Вау. Да ладно, мелкой хотя бы поменьше <связывая> <связывая> Она не, не перевернется так Ущерба. Э, э чё он? Видно, а он вырубил. Батарейка села или сел? чё? Не знаю. Летно. Это экран сел. Нормально, нормально. Держись. <звук> Ага, сейчас это, если, если вообще когда-нибудь эта машина перевернется, ну, а, потом ну, просто ну, типа, ну ладно, новую давайте, новую старую машину. Типа, этот не жалко, Иди, не жалко. Дорога, уже и мужа, Кира. А, это мы тут вот, нет, этого типа не нашли. Видишь, почему по камням лучше ехать, чем по грязи? По ним хоть сцепление есть. По грязи мы бы вообще не уехали. А мы шатаемся и за руки. За камней. Да я вижу, я снимаю. Вот тут Вот я бы еще вперед подобрался, но неохота. Я боюсь, не дойду. <сосы> не, не, не. Не, вот там есть. Красивенько, опасненько. Если бы мы встали, то за, за красоту не могли. О, ты, ты. О я не буду свою камеру доставать Опасно, будет. да? Я а, Кира свою доставай А смысл? Художественная съемка Ну не знаю, кстати, ноги тоже тут напрягаются неслабо Это была язовка, я прям почувствовал, как детский пасапут и прокачили На стороне Тут кусты, просто. С той стороны такие скальные выходы были. Вон. А я их снял. Я заснял, я заснял. Я заснял, я заснял. Нифига. Это. Смотри, вперед. А, там машина, а, а вот, скорее всего, там. А, да, это вот. Я, вот, я вот, не вижу машину. А. Кира, кира. А я думала, они тут вообще не смогут обойти. А, это вот эти вот? Да. А, мастер. Они тоже могут завязываться. Э? Да, скорее всего доехали. Скорее всего доехали.